Всем привет, с вами Genius, а студия Екатерина Яковлева. Сегодня я для вас нашла следующие новости. Закрытие инстаграма, что же делать дальше? Больная любовь, как не попасть в лапы абьюзеров. Тут весна, что нового, а что старого. А также интриги страсти и страсти из «Звездного мира». Уже закрыли Мак и множество магазинов, но случилось кое-что посерьезнее. В России заблокировали Инстаграм, и под угрозой находятся другие соцсети. Как жить дальше? Давайте посмотрим, что нам скажет Катя. Пользователи столкнулись с ограничениями в интернет-пространстве. Место привычной ленты Инстаграма белый лист на экране. Все блогеры на YouTube русскоязычного сегмента призывают смотреть их контент исключительно через VPN. Но а Twitch приостановил выплаты стримерам. Уже 14 марта социальную сеть Инстаграм грозились заблокировать в России. Такое решение приняло правительство РФ. Холдинг Мета хотят признать экстремистским. Блогеры заранее начали прощаться с соцсетью. Реакция была разная. От безразличия и надежды на аналоги, до слез и отчаяния. Хотела сказать, я хотела еще сказать, что 10 лет я вела Инстаграм. Вы были со мной все эти действия. 23 миллиона и почти 400 тысяч подписчиков подряд. Такие дела, слезы, видите, накатываются. Я в полном шоке, Информация о том, что Инстаграм могут отрубить в любую минуту, я верю. смотрела новости касаемо Инстаграма. И я пребываю Помимо популярных личностей от блокировки приложения могут пострадать и обычные люди, малые бизнесы и инфлюенсеры. Пользователи начали активно зазывать подписчиков на другие площадки. По большей части все перетягивают аудиторию в Телеграм или ВКонтакте. Но есть и те, кто надеется на сохранение соцсети и возможности ей пользоваться без лагов хотя бы через VPN. Количество скачиваний данной программы вы видите на экране. В последнее время оно резко возросло. На YouTube ситуация следующая. Руководство платформы прекратило монетизацию русского контента. По сути, блогеры остались без рекламы, а как следствие – без заработка. Многие отчаялись и планируют уходить с платформы, но ну а некоторые открыли сервисы донатов и просят включать, опять же, VPN перед просмотром новых роликов. Хочу попросить вас включить VPN и смотреть мое видео через VPN. В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Авторы больше не будут получать доход от рекламы за просмотры. Срок ограничений не указан. На Твиче ситуация проще. Платформа лишь изредка работает с перебоями, и стримерам поставили на удержание их выплаты. Но несмотря на все изменения, преобразования не нужно паниковать. Мы в любом случае останемся в инфопространстве, и у нас будут площадки, где искать новую информацию или создавать свой контент. Изменения будут либо в платформе, где это делать, либо в способе их пользования. Екатерина Буранова, Джиньюз. Да, конечно, будет трудно без инстаграма. Но думаю, мы сможем адаптироваться к новой жизни. А пока я хотела бы затронуть важную и актуальную в наше время тему. абьюзивные отношения. Что это и с чем это едят? Девочки, вот вам наглядный пример от Вероники. Привет, меня зовут Вероника. К сожалению, многие находятся в абьюзивных отношениях, но даже этого не замечают. Ведь абьюз бывает не только физическим, но и психологическим. Сейчас я покажу вам парочку примеров кто тебе там пишет? А, да так, Андрюха написал «Зовет гулять сегодня». Какой Андрюха? Что-то я тебя не слышала, Друга с таким именем. Да его смотреть. Ты что, девушкам каким ты общаешься? Если ваш партнер вам доверяет, он не будет просить вас показывать ему свои переписки. Если нет, то это говорит о его неуверенности в себе и желании захватить контроль. Я, кстати, сегодня с подругами встречаюсь. Ты с ними не встретишься? Почему? Потому что я хотел провести с тобой этот вечер. Да им ты, твоим подругам я не доверяю, они мне не нравятся. Вы не обязаны проводить вместе с друг другом 24 на 7. У каждого должно быть свое время. Я с ними уже договорилась, ты не предупреждал меня о том, что ты хочешь провести этот вечер вдвоем. Ага, то есть выбирая между мной и подругами, ты выберешь их. Я для тебя никто? Это пустые манипуляции, не ведитесь на них. Это сделано для того, чтобы вы чувствовали себя виноватыми в разговоре. Тебе нужно понять, что если ты стал жертвой абьюза, в этом нет твоей вины. По возможности обратись к специалисту, но если это не помогло, оборви и связи с этим человеком. Надеюсь, вы найдете себе достойного мужчину и будете счастливы. Тем временем оказывается в КФУ студенческая весна в самом разгаре. А вы знали, как работает техническая группа? Моя подруга сняла для вас этот лог. Всем привет! Сегодня в Униксе проходит большой концерт ⁇ Студенческая весна ⁇ Давайте посмотрим, как тут все выглядит изнутри. Студ весна ⁇ единственная в России программа поддержки развития студенческого творчества. Однако над картинкой трудится большая команда специалистов. Обоили нас. Обоили. Вот, видишь, все всегда Это Ева. Она сегодня на позиции режиссера. Сегодня я сижу за режиссерским пультом, показываю, какие кадры должны пойти в эфир, и вот. С ребятами я держу связь по рации, говорю им, где нужно настроить фокус, будут принять ошибки и так далее. Это не столько сложно, сколько весело, вот, успеть вовремя переключить камеру, чтобы кадры были красивые. В зале работают несколько операторов, которые фиксируют происходящее на сцене с разных ракурсов. Это Женя. Я, значит, стою около сцены, снимаю крупники в основном. Вот, что вам нужно? Нужно показать, наверное, как работает, в принципе, камера. Ну, давайте посмотрим, пройдем. Действительно, вот это у нас, соответственно, диафрагма. Приближай далее, приближай, далее. Вот какая красота получается. <смех> вот и все, в принципе. Да, в принципе не сложно, но немножечко устаешь, потому что работа стоящая. Весь концерт часами стоишь за камерой и да еще и работаешь. Вот и все. Так выглядит обратная сторона студвесны. Мне с вами удалось пообщаться с одними из самых важных людей технической группы. И, как оказалось, эта работа очень интересна, но не так проста, как кажется. Екатерина Буранова, Анастасия Ильина, специально для G-News. А теперь время показать вам свежие новости из мира Celebrity. Там, как обычно, страсти, сплетни и смотрите сами. Всем привет, это Полина и это Звездные новости. Копия бывшей. Канни Уэст начал мстить Тим Кардашьян с ее двойником. Кажется, после признания отношений Тим Кардашьян и Пита Дэвидсона, Канни решил больше не прятаться по углам и ехидно показал свою партнершу на вчерашнем матче НБА. Да уж, такого бывшего даже не заблокируешь. После того, как вчера Ким выложила фото подтверждения отношений с Питом Дэвидсоном, Кани, кажется, решил сразу же ответить бывший и появился на матче НБА вместе с новой девушкой Ченни Джонс. И тебе не кажется, она и правда просто копия прошлого возлюбленной рэпера. Вчера ночью стало известно, что пару дней назад Хейли Бибер была срочно госпитализирована в больницу с подозрением на инсульт. В четверг утром я сидела с мужем, когда у меня начались симптомы, похожие на инсульт, и меня отвезли в больницу. Врачи обнаружили, что у меня была небольшая нехватка кислорода, но мой организм вывез ее самостоятельно, и я полностью выздоровела в течение нескольких часов. Хотя это определенно был один из самых страшных моментов, которые я когда-либо пережила, сейчас я дома, и у меня все хорошо. И я так признательна и благодарна всем замечательным врачам и медсестрам, которые заботились обо мне. Спасибо всем, кто протянул руку с добрыми пожеланиями и заботой, а также за всю поддержку и любовь. По результатам обследований врачи нашли в ее мозге небольшой тромб, который вызывал нехватку кислорода и появление других опасных для жизни симптомов. За пару дней до случившегося девушка жаловалась на нарушение речи и движений, а также на сильную слабость. Медики заподозрили, что коллапс стал последствиями перенесенного ковида, но и эта теория пока не подтвердилась. Сейчас девушка уже находится дома и чувствует себя хорошо. Врачи еще пытаются понять, с какими последствиями в дальнейшем может столкнуться Хелли. Надеемся, что с женой Джастина Бибера все будет в порядке. Буквально 8 марта в интернете поползли слухи о том, что Вали Карнавал нашла парня мечты. Да, после расставания с Егором Кридом девушки приписывали романы со многими селебами, но все же никто не смог угадать реального поклонника тиктокерши. Однако сейчас в сети появились подтверждения того, что парень Вали — это Саша Стоун. Оказывается, и Саша, и Валя выложили в интернет одинаковый набор букетов и практически идентичный видео с полета на вертолете. А это уже кое о чем говорит. Как минимум о том, что Международный женский день блогеры провели вместе. И да, за неожиданную любовь можно поблагодарить шоу «Звезды в Африке». Ведь именно за время съемок Валя Карнавал сильно сблизилась блогерам. Так что посмотрим, как история будет развиваться дальше. Бывшая подружка Илона Маска рассказала, как живет самый богатый человек планеты. По словам канадской певицы Граймс, которую провела с Илоном Маском 3 года и родила ему двоих детей, он ютится в Лос-Анджелесе в хибаре размером с однушку всего 37 квадратов. Там нет никакой охраны, соседи регулярно снимают жильцов на видео, а сам Маск спит на дырявом матрасе и питается чем придется. Певица рассказала, что на 8 дней подряд ела арахисовое масло. Вот так-то, девочки, жизнь с миллиардером. Полина Федорова, Genius. Надеюсь, вам было интересно со мной. Следующий четверг увидимся снова.